Салон Альтера понравился. Подъезд удобный, парковка постоянно свободная. Менеджер Максим ненавязчивый, полностью объяснил особенности машины, что, как, зачем. В принципе, очень понравилось в салоне. Спасибо, наверное, всем сотрудникам.